Вместе с вами я хочу сделать из клея момент столяр ПВА флафи слайм. Это такой хрустящий слайм. И возможно еще из него потом сделаем айсберг слайм. Оставим его на 3 дня в холодильнике, чтобы на нем образовалась очень интересная корочка. И хочу сделать я его сегодня зеленого цвета. Так что давайте скорее. Я налила уже в тарелочку воды для того, чтобы смешать ее с клеем. Потому что клей очень густой в данной фирме. Вот такая у нас с вами получилась жидкость из воды и клея, и теперь к этой жидкости можно добавить краситель. обычный цвет. Теперь сюда нам надо добавить пену для бритья жилет решила перелить тарелочку побольше, потому что боюсь, что. Влезет у меня наш слайм в тарелочку маленькую, потому что нам надо все очень хорошо перемешать.